Но прямо сейчас программа «После новостей». Напомню, что сегодня говорим про бензин, который за 10 дней подорожал уже в третий раз в студии Алексей Клешко и его ведущие. Алексей, ну ведь подорожание приводит не только к росту расходов для семей но еще и к возможному повышению тарифа на, на проезд, продукты и все остальное. Но вообще говоря, и, например, Илья, бюджет, согласитесь, потому что скорой помощи нужно заправлять, школьные автобусы нужно заправлять, а, санавиацию нужно заправлять и много чего еще. Поэтому а, понятно, что это бьет по, по всей цепочке от рядового гражданина до бюджета региона. А, но почему это происходит, об этом будем говорить сегодня в программе «После новостей». Попытаемся разобраться. Добрый вечер. Вообще мы хотели, чтобы у нас в программе после новостей» сегодня было два гостя. Но согласитесь, нужно было, чтобы кто-то говорил от лица всех автовладельцев. И, в общем, с этим достаточно просто. Мы созвонились с Красноярской отделением Федерации автовладельцев России. И Егор Фролов дал согласие и пришел к нам в студию. С другой стороны, по идее, должны были бы сидеть представители нефтяного бизнеса, заправочного бизнеса. Но пока ни одна крупная сеть заправок не согласилась прийти в прямой эфир, поговорить с нашими зрителями, то есть с вами об этой теме. Егор, как вы думаете, почему автовладельцы, почему заправ... владельцы автозаправок не очень любят рассуждать о цене на бензин? Ну, Скорее всего, на фоне всех повышений они все говорят одинаково. Мы ни в чем не виноваты. Идет повышение цен на опти. Естественно, мы продаем как как нам продали, так мы и продаем, и на самом деле мы не так уж и много зарабатываем. На самом деле есть... А вы верите этим словам? Есть доля правды, потому что действительно, я иногда смотрю оптовые цены, вижу, насколько цена повышается, и когда я вижу, что еще в Красноярске она не повысилась, я уже ожидаю повышения, когда, к примеру, там в СМИ выходят аналитики прогнозируют, я выкладываю факты, что вот они действительно есть факты. Но если на сегодняшний момент посчитать, стоимость бензина, Около уже 70% процентов это входит акцизов и налогов. И когда мы еще в 2014 году, как Федерация автовладельств России, вносили в Государственную Думу предложение о том, что подменить транспортный налог, перевести его в акцизы, причем мы тогда считали это порядка 50 копеек, компетентное подразделение в Государственной Думе комитет рассчитывал, они посчитали 57%, причем это при 100% уплате, 57 копеек при, при 100% уплате налогов. На сегодняшний момент сбор налогов у нас страдает именно с автовладельцев, потому что ну, многие автовладельцы с этим не согласны. Но тогда увеличить акцизы на 3 рубля, а, к сожалению, транспортный налог так и не отменили. На сегодняшний момент мы видим, сколько раз скачет у нас и акциз на топливо, но при всем при этом мы понимаем, что когда у нас на внешнеэкономическом рынке проигрывают в продаже нефти, к сожалению... Как проще? Проще поднять акцесс внутри страны и восполнить те утраты, которые происходят на внешнеэкономическом рынке. Про бизнес мы как раз сейчас и поговорим. Андрей Костюнин, эксперт в сфере розничной торговли, вот так прокомментировал нам то, что происходит сейчас на рынке нефтепродуктов. В опте цены растут по причине того, что растут цены на нефть, следом за ними растут цены на переработку нефти и, стало быть, на выходе цена нефтепродукта, Становится выше С учетом того, что рубль достаточно дешев, а выгоднее продавать за доллары за рубеж. Поэтому везут по максимуму, сколько можно, сколько позволяет законы, подзаконные акты вывозить за границу и нефть сырую и нефтепродукты. Российский рынок оголяется, продукты становится меньше. На биржевых торгах рост растет, продукты не хватает, но растет. Сегодняшние розничные цены не соответствуют никаким экономическим категориям. То есть сегодня розничные операторы продают практически в ноль. Необходимое и достаточное повышение, которое бы позволило хоть как-то компенсировать и выживать розничным операторам, это плюс четыре рубля к сегодняшним ценам. То есть, то есть фактически это означает, что от розницы следует ожидать еще одного скачка цен? Скорее всего, потому что правильно отметили, о том, что ну, биржи, причем у нас московские представители Федерации в России, подозревают, что даже на биржах выигрывают компании, которые каким-то образом связаны с винками, с вертикально интегрированными компаниями. Это компании, которые добывают, перерабатывают и продают как в розницу. Насколько меня также посвятили, что в той же Москве некоторые автозаправочные станции, выживают только на продаже кофе, потому что... На ну, продаже кофе? Да, на продаже АЗС, кофе. АЗС на продаже кофе? Потому что, да, якобы с реально чистого топлива они не имеют прибыли, они привлекают дополнительными другими услугами, с которых они имеют заработок. И, и ну, у нас в Красноярске это не сильно пока развивается, да, когда при АЗС э, существуют какие-то кафе, но ну, взять тот же КМП, они очень обширно начали заниматься развитием там кафе. Ну, скорее всего, может, и это тоже с этим связано. А, еще одно мнение о, о том, что происходит сейчас с ценами. А, директор филиала инвестиционной компании Freedom Finance Александр Воронов. Эти вещи у нас происходят фактически каждый год весной. В этом году была определенная задержка, да, то есть, э, и вот это пошло сейчас на май. Вот. Ну и Не стоит чуть снимать такой фактор, как все-таки нефть у нас уже почти что восемьдесят долларов на мировых рынках, и цена на все нефтепродукты уже растет по всему миру. В Америке уже цена перешагнула 3 доллара в один гол Это вот такие цены а, и такое влияние мирового рынка. Но удивительно другое. У нас ведь, а, когда цена падает, то, когда цена в мире растет, угу. то в общем как бы нам объясняют, что все в стране растет, потому что и в мире растет. Угу. Но когда в мире падает, почему-то мы не видим падающих цен на автозаправках. Ну это да. Я вот как раз и пояснил, что когда на внешнеэкономическом рынке что-то падает, нам надо как-то, ну, в нашей стране вот эти потери поддержать. Ну и, скорее всего, это идет при помощи повышения акцизов. Вот у меня ровно такое подозрение идет. А, скажите, как автовладельцы, по-вашему, вообще на все на это будут реагировать? Знаете, вот опасает тот факт, ну, помимо того, что, если говорить даже полностью о масштабных промышленностях Красноярского края, как у нас в этом году будут сеять пшеницу, как ее потом убирать будут. И в конечной себестоимости, сколько у нас будет стоить булка хлеба по итогу да, там, конца года. Я думаю, что наши сельхозники будут терпеть очень большие потери, потому что та себестоимость а, зерна, которую они получат уже на выходе весной, она ну, не будет сопоставима с тем же внешним рынком. И они не смогут, скорее всего, конкурировать. Это при том, что наше сельское хозяйство уже получает миллиардные дотации да. из, из бюджета. И получается, что что и, и, и все не, не, не в корм, да? требуется все время новые и новые. Да, и мы, вот когда ну, там проводим митинги, пикеты для того, чтобы власти показать о том, что мы как автовладельцы недовольны тем, что повышаются цены, к сожалению, очень мало людей поддерживают этот факт, считают, что ну, такими мероприятиями ничего не добьешься. Но на самом деле, даже если смотреть сверху на да, госструктуру, миллионный город, и выходит 300 человек, естественно, они понимают там сверху о том, что, ну, вышло 300 человек на миллионный город. Значит, не сильно уж так и волнует людей. Но когда мы поясняем бабушкам о том, что вы же потом не, будете... Вообще волнует, мне кажется, всех. Это абсолютно каждого. Это проезд в общественном транспорте. Обще... Общественный транспорт раз в год имеет право повышать цены. Я думаю, они сейчас придут в краевое правительство общественной перевозки и скажут, нам надо повышать, потому что рост цен. Плюс вынуждают повышением вот этих цен, вынуждают ехать тем автозаправщикам, которые торгуют некачественным топливом, на те же самовары. То есть сейчас можно ориентироваться, где качественное и некачественное топливо по стоимости топлива. То есть можно даже практически не проводить анализы, да, выявлять, вот здесь продают дешевле, значит здесь реально. И при существующей экономической ситуации, естественно, нам, автовладельцам, перевозчикам, которые как-то должны выживать, они, естественно, едут и заправляются там, где подешевле, где на одной заправке, с одной с другой стороны, написано прием дизельного топлива, непонятно откуда, а с другой стороны, продажа. Скажите, вот по вашим ощущениям, вот изменение на рынке цены оно не повлияет на то, какие какие марки машин люди используют? Ну, если брать опыт Европы, да, и европейцы они больше считают, ну, ездят на малолитражках, естественно, вот я на тоже известная фраза одного из французских крупных экспертов в сфере на, вообще транспорта, который сказал: Я не понимаю русских, потому что покупать джип. И переживать за цену литра бензина – это ненормальная история. Потому что если ты переживаешь за цену, ты вроде как должен более экономичного класса автомобиль покупать. Да, но у нас, вот, к сожалению, менталитет такой людей, о том, что даже компания Mercedes, когда выпустили 600-й Mercedes 6, с 6 литрами, они думали, что они его продавать не будут. Покупали только «Русские» и кудзы. Ну вот и говорить о том, что ну, кого-то волнуют цены, но ну, я думаю, сейчас при той ситуации, насколько сейчас выросло топливо, я думаю, будут переходить на малолитражки, только куда продавать теперь крупные. Потому что, если это пойдет тенденция ну, да. в эту сторону, то ну, продавать просто будет некому. Есть один еще аспект еще у вот этого всего повышения. Это, конечно, в очередной раз откладываются все призывы использовать топливо экологически более высокого класса. Потому что это топливо и стоит дороже. Mm -hmm. Да, оно чище, но и стоит дороже. И в условиях, когда человек вынужден выбирать между экологией и рублем в семейном бюджете, скорее все-таки выберут рубль в семейном бюджете и будут покупать экологически менее полезное, но зато более дешевое топливо. Ну да, при условии, что даже на сегодняшний момент ниже евро класса пятого нельзя продавать на сетях автозаправочных станций, мы до сих пор при проведении рейда встречаем автозаправочные станции, которые продают Топливо по техническим условиям, которые не соответствуют тем требованиям, которые должен соответствовать. Егор, видит ли Федерация автовладельцев России какой-то выход из вот этой всей ситуации нынешней? Мы сегодня в Федерации автовладельцев России, каждый по регионам, собираем предложения кто какие может внести предложения для того, чтобы передать в Государственную Думу, чтобы все-таки правительство услышало нас, увидело, передать ту масштабность проблемы, с которой мы можем столкнуться под конец года, при увеличении этой цены, и будем добиваться снижения цен. Ну, как видим, митинги пока не помогают, будем действовать документарно, доказывать в цифрах, показывать все на бумагах. Егор Фролов, заместитель председателя Красноярского отделения Федерации автовладельцев России, был гостем нашей сегодняшней программы. Говорили мы о росте цен на бензин. Напомню, статистики подсчитали за пять недель цены на бензин выросли почти на 4%. До встречи в программе после новостей.